поехали ставим на перегрузку естественно ставим какой-то вам надо f12 или f8 чтобы переводиться на флешку это будет у меня на мульте загрузочной флешки видите у меня столько здесь куча целых программ но у вас будет сразу загружаться Вот, если на флошке, на мультизагрученной, которую показывал, он будет вот здесь показывать. Здесь оно у меня вот записано так. Такая заставочка будет. Ну что, поехали. Здесь то же самое будет тут. 64 запускаем. Не бойтесь, она загружается как 10 э, как семерочная. Вот он загрузилась ваша оперативная система. Запустилась. Здесь вы можете естественно. Э, вот он ваш компьютер. Здесь у вас вот c если сифона слетела, можете открыть, естественно. Заходите в пользователи. У меня, называется по-своему. каждого здесь вы можете вот загрузки, которые слетели у вас. Можете потом, что вы еще можете сделать с рабочего, с рабочего стола все снять отсюда, вы все можете. Вот, документы любые не буду раскрывать пока сохраненные игры но ну, все все все все что вы можете отсюда скачать потом можете тоже если у вас дополнительно нету чего-нибудь в флешке, вот так на жесткий диск на другой можете скинуть вот мои все программы здесь делаете и бит, естественно обычные ну и скидывайте сюда все что можно Потом вы восстановите свою десятку, и она будет у вас работать. Тут же вы можете... Программа есть, естественно. Вот антивирусник, вот антивирусник тоже разблокирует вашу систему. Если не работает, то вы ее будете перестанавливать. Если Акронис, кто знает, умеет заниматься то же самое. Можете форматироваться. Это диск. Вот они ваши все диски. Вот флешка не форматируйте не вздумайте это ваша вот эта вся система здесь объединяете то можете разделять ну, что хотите можете здесь активировать и ну и все остальное какие-то жесткие диски например э, скрывать которые они вам вообще не нужны по мегабайту появляются они вот так здесь вот у вас в принципе а сразу говорю ну, мультизагрузочные флешки вы в интернете не будете во-первых загружать только если вы хотите полноценно работать, только на рутесе, на бульфлешке, только загружать для работы, ну все остальное. И драйвера вы на нее не загрузите, только на Routes. И загружать надо драйвера, на которые вы будете работать с системой. Если на своей системе, то на своей системе, если на чужой системе, то на чужой. Если свой компьютер, то значит еще раз повторяется свой компьютер. И на Routes вы можете тут же сразу зайти в интернет, сделать свой браузер по моему, а нет, не здесь, да. вот оно, интернет. здесь все, поставите, будете загружаться, здесь можете свои, поставить подключение, ну и все остальное, дальше, сейчас буду показывать, как антивирусник тоже самое,